упражнение шесть двадцать четыре кого и как зовут здравствуйте как вас зовут меня зовут виктор иванович я инженер а как вас зовут меня зовут Кисида Эмика. Я студентка. Очень приятно. Очень приятно, художник. Инженер, космонавт. Врач, режиссер, писатель, композитор. Федор Михайлович Достоевский. Меня зовут Федор Михайлович. Я писатель. А как вас зовут? Очень приятно. Николай Андреевич Римский-Корсаков Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Николай Андреевич. Я композитор. Очень приятно. Юрий Алексеевич Гагарин Меня зовут Юрий Алексеевич. Я космонавт. А как вас зовут? Очень приятно. Сергей Михайлович Эйзенштейн. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей Михайлович. Я режиссер. Очень приятно. Николай Иванович Пирогов Меня зовут Николай Иванович. Я врач. А как вас зовут? Очень приятно. Андрей Николаевич Туполев. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей Николаевич. Я инженер. Очень приятно. Владимир Евграфович Татлин. Меня зовут Владимир Евграфович. Я художник. А как вас зовут? Очень приятно. Очень рады познакомиться.